Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Здравствуйте, важичи и важи! Сегодня у нас с вами урок не урок, сказ не сказ, быль не быль, а сегодня у нас песня о песне. Сегодня у нас песня о нашей великой боевой песни Черный ворон ⁇ И вот есть у нас такая песня, есть. Много песен сложили наши славные предки. Много среди них песен просто волшебных, просто замечательных, просто блестящих. И есть среди них жемчуга, жемчужные, есть самоцветы драгоценные, и есть песни серебряные, золотые, а есть песни просто великие. Одна из таких великих песен песня Черный ворон. Великая наша русская песня Черный ворон. Когда эту великую песню сложили, да Бог его знает, Бог его знает. Одно только понятно: сложили ее еще тогда, когда люди на Руси не упоминали ни Бога, ни Иисуса, ни апостолов и ни церкви, да монастыри. Никто в те времена еще не молился и не крестился. Во всяком случае, никто еще и так не молился и не крестился, как это люди делали сто лет назад и как они это делают сейчас. То есть ее сложили довольно давно, но не более трехсот. 350 лет назад. И это видно по языку, которым она спета, сказано. Нам близок и очень понятен ее язык. Сейчас эта песня считается песней Казачьей, но по языку видно, что она скорее сложена где-то севернее казачьих краев и пели Черного ворона изначально под игру на гуслях. То есть тогда гусли церковью еще не были запрещены. И не было еще церковного запрета на русские сказы и сказки. Сейчас многие люди играют на гуслях. Многие люди возрождают древние песни под игру на гуслях, гудах, гудках, на гуслях звончатых, даеровчатых. И множество мастеров создают разнообразные музыкальные инструменты, основой которых являются наш древний музыкальный инструмент ⁇ гусли. Русские гусли настраивают так, что свободно звучащие струны дают гамму ре минор или фа мажор. Эта гамма содержит одно понижение си бемоль. Такой музыкальный строй называется русским строем. Наши деды и прадеды, до которых еще как-то дотягивается наша память, пели песню «Черный ворон» всегда в тональности ре минор. И пели они ее так под игру на любых музыкальных инструментах всегда ре минор. Этот ре минор связан с песней «Черный ворон» особым образом. Дело в том, что нота ре и тональности ре мажор и ре минор в русском мировоззрении связаны с птицами, а именно с птицами лебедем, гусем и уткой. В древности русские воины всегда считались гусями. Выделенные из них особой статью, бравостью и храбростью воины считались воинами-лебедями, а воины-лазутчики-разведчики, и воины для различных особых заданий – это утки. Таким образом, русские войска состояли из гусей, лебедей и уток. Интересно то, что русские войска и по сей день состоят из гусей, лебедей и уток, даже если они этого не знают. Отсюда и выражение произвели «смелый налет" или «налетели на врага». Все войны войск специального назначения носят разнообразные расцветки береты. А носят они их потому, что головы очень многих уток, разных видов и родов покрыты цветовыми береточками. На головах у них и серые беретки, и синие, и зеленые, и красные, и краповые. Уходили русские люди на войну гусями-лебедями. Бывало, шли, летели воевать где-то далеко, шли в далекие-далекие военные походы. А воин, павший в бою, так считали русские люди, возвращался на какое-то время в родные края. Журавлем, аистом или цаплей. И он не опускался здесь на землю, не вставал на нее ногами, а просто над родными просторами пролетал. Пролетал и уходил куда-то к неведомым высотам, в неведомые дали. Это у нас в крови. Русские люди всегда с замиранием сердца смотрят в небо на клин пролетающих журавлей, смотрят на них и всегда прощаются с кем-то или с чем-то. А в былые времена с воинами, павшими в бою, прощались особые священники, особые жрецы. Такой священник-жрец шел с гуслями по полю боя и отпевал всех павших. Он громко пел особую, торжественную песнь о вечной жизни. Он пел им торжественный гимн о великих богах и вечной вечности. И он прощал им всем то, что они убивали людей, пусть даже хоть и врагов. Отпевал жрецы всех павших и всех тех, кому помочь уже нельзя, они при смерти, они умирают. И у тех воинов, которым помочь уже нельзя, он собирал наказы домой родным и близким. И песня «Черный Ворон» именно о таком наказе. Умирающий воин дает наказы жрецу на ради. Он говорит ему, что и кому отдать передать. И в конце песни умирает. Но песню поют живые, живые. Для русского человека основой или опорой всей жизни всегда была чистота души. А в сражении сложно сохранить душу чистой, приходится страхи все перебороть. По многому приходится с собой договориться и приходится убивать людей, иначе не защитить своей земли. Но есть способ сохранить чистоту души и в сражении. Для этого ее надо отпеть заранее. Отпетая душа замрет и устремится в небо, а тело ⁇ тело в атаку, в сражение в бой. Солдатам Запада сложно понять такие тонкости русского отношения к душе, и даже невозможно, а в уставе западных армий даже указано, что угроза телу есть допустимая причина дезертирства и сдачи в плен, что для русской души есть предательство всего ее рода. Русские спели черного ворона и в мертвый строй, отпели сами себя. Мертвый строй русских страшная атака. Отпетые войны идут, бегут на врага мертвым строем, и им бояться уже некого и нечего. Они все уже мертвы. Все они уже попрощались со своими родственниками, попрощались друг с другом и распрощались со своими жизнями. Если воина в этой атаке убьют, душа его сохранится чистой, славной и невредимой. А если воин выживет, его душа помается, помается и со временем вернется в свое тело ей помогут вернуться и обустроиться жрецы нарады. Немцы и разные другие враги наши на наших войнах не раз слышали эту песню, они не понимали ее слов. Русские поют свою песню с жаром, но в этом их жару холод смерти. Всем, кто это слышал, становилось просто жутко, и кровь стыла в жилах. Одно все понимали: русские сейчас пойдут в атаку, и атака это будет атакой мертвецов. Причем умерли все они не сейчас, а где-то в веках, во тьме веков. Даже если немцы убьют всех этих мертвецов, в душе их самих зайдет смерть и никогда их не отпустят. Помнить и содрогаться будут всю жизнь. Черный Ворон – не простая песня о ком-то или о чем то Эта песня есть песня-заговор… Или заговорная песня. Песня Черный Ворон – песня-заговор от пустой и бессмысленной смерти, от смерти бесславной и никчемной. Неизвестно, как эта песня-заговор где-то в веках изначально называлась. Неизвестно. Но лет сто 150 назад эту песню называли Заговором от шашки и от пули. Черный ворон есть наша русская боевая песня Заговор от шашки и от пули. Черный ворон есть наша «Абхагавадгита», Гита, а гусли это наш сакральный заговорный инструмент. Прежде чем сказать пару слов об игре на гуслях, нужно сказать, что по-русски правая рука мужчины называется ворон, а левая его рука называется сорока. Когда мужчина играет на гуслях, то правой рукой он струны выражит, то есть он их заставляет звучать, дергая их или по ним особым образом ударяя, а левой рукой он нужные струны зажимает или глушит. Таким образом, правая рука ворон выражит струны гуслей, а левая рука сорока дает струнам сроки звучания. Коротко, ворон выражит, а сорока дает сроки. И так происходит при игре почти на всех струнных инструментах. Трогая струнах своих гуслей своей правой рукой, жрец тем самым знает, что это ворон, трогает душу гуси-лебедя, что это ворон нападает на гуси лебедя. Гусли имеют отношение к гусям-лебедям. То есть они имеют отношение к воинам. Каждая их струна – это воин, это душа воина. Это воин, гусь, лебедь. И когда жрец трогал струны своих гуслей, он тем самым трогал души воинов. И вот что главное в этой песне. Рука певца-жреца, который отпивает павших воинов, – это не просто ворон, а именно черный ворон. Сам жрец идет по полю боя в черном одеянии, и поэтому сам он тоже называется черный ворон. И в небе над полем боя кружит черная птица. И это и есть сам черный ворон. И так черный ворон, и так, и так. И здесь нужно сказать, что слово ворон имеет самые прибое отношения к словам ⁇ война, варвар, руины, курок и кара ⁇ и звуки, которые Ворон издает, кар, кар, кар… Слово «война», «битва» по-гречески, то есть по-жречески, есть «ополемос», то есть по-русски «полемос». Это слово связано со словами «поле», «полемика» и «политика». Кстати, один из апостолов-учеников Иисуса в книгах христиан, которые называется Новый Завет, есть апостол Варфоломей. Его имя состоит из двух слов – «вар» и «полемей». Варполемей, варполемус или варфоломей есть ворон войны, то есть черный ворон. Мелодия песни черный Ворон есть русская каноническая мелодия. Сама мелодия этой песни даже без всяких слов живо отзывается в душе русского человека. В русском языке живут множество красивых и складных мелодий, мелодий, которым по ощущениям миллион лет, которые идут от самого сотворения мира. И мелодия Черного ворона одна из них. Дух захватывает от того, как она льется спокойно, уверенно, торжественно и основательно. Эта мелодия мелодия нашей души, широкой и просторной, как русские бескрайние степи, как русская бескрайняя земля. В настоящее время текст песни сильно сокращен. Сократили его в связи с тем, что черного ворона стали петь на эстраде. В полном виде ее неудобно петь на концерте, слишком долго, получается, ее нужно петь. А поют ее многие. Артисты поют, поют актеры и киноактеры. И многие ее поют здорово, душевно. Но поют они ее все-таки как песню эстрадную, как песню для аплодисментов. А она не для эстрады, не для аплодисментов. Никто раньше с этой песней нигде не выступал, или ее в окопе. Пели ее в солдатской землянке и пели ее за столом, поминая павших в боях и ушедших от ран. Она для слез. Но помните все, песня Черный ворон не о смерти, она о жизни. И вот он, уважаемые друзья и уважаемые подруги, текст этой великой песни. Вот текст песни, каким мы его знаем и помним, примерно с двадцатых 30 годов прошлого века. Черный ворон, что ты вьешься над моей головой? Ты добычи не добьешься, Черный ворон. и не добьешься Черный ворона я не твой что ты когти да распускаешь что ты песню свою поешь коль добычу Чаешь, зато весточку снесешь. Коля добычу себе чаешь, Зато весточку снесешь. Завяжу смертельную рану. Я подарен им платком, а затем... Ну, старое. Назад шагу, да не ступил И по рядам врагам смертельным Назад шагу, да не ступил Скажи братьям, скажи сестрам я хороший у них брат, а краде мы и мы семьи верстам журавлём вернусь назад а караде передай платок кровать. я до конь, встану рано, выйду в поле, в небеса наш дом течет, там без страха и без собой. Солнце красное встает, Там без страха и без боли Солнце красное встает, Кручена струна пропела, Надо моей юга. Видно, смерть моя приспела, Черные вороны я братой. твой. Видно, смерть моя приспела, И это все, что мы помним. И такое у нас ощущение, что один или два куплета мы не знаем. Долго мы их искали, всех, кого знаем, опросили, но это все, что мы помним, знаем и поем. Теперь о самом тексте. Итак, черным вороном в русском войске называли священника Нараду, отпивающего павших. После боя он в черном одеянии с гуслями шел по полю, решая судьбу лежащих на нем. Раненых отправляли в лагерь, лечили, а у тяжело раненых выслушивали последнюю волю, чтобы передать ее их родным и близким. И только после этого можно было отпеть всех павших. Черный ворон, что ты вьешься над моей головой? Ты добычи не добьешься. Черный ворон, я не твой. Черный ворон. Что ты бьёшься над моею головой. Ты добычи не добьешься, Черный ворон, я не твой. Ты добычи сравнение с черным вороном возникло не только по черному одеянию жреца священника но и по особой интуиции ворон птица мудрая тем кто способен выжить эта птица не подлетит она интересуется только теми кто точно обречен что ты когти до распускаешь что ты песнь свою поешь, коль добычу себе чаешь, зато весточку снесешь. Что ты, когти, да распускаешь, Что ты песнь свою поешь. Коля добычу зато снесешь. Отпевали павших под гусли пальцы жреца на струнах выглядели, как когти, нацеленные на добычу, как когти ворона над павшим гусем лебедем. А для тяжело раненого сейчас его последние слова который на ради нужно было передать его родным. Завяжу смертельную рану я подаренным платком, а затем с тобой я стану говорить про все редком. Завяжу смертельную рану я подаренным платком, а затем Нарада не торопил смертельно раненого бойца. Его весть родным и близким считалась священной. Нарада, взявший ее на себя, должен был обязательно ее донести. Полети в родную сторонку, где у маменьки был мал. И скажи ей потихоньку, что за родину я пал. Вестовой, так называли черного Вестника, строго соблюдал обряд передачи Последней Воли Павшего. Первыми весть получали мать и отец. Иногда повторные двустишья поют такими словами – Со спины и взяв за плечи, что за Родину я пал. Сообщая матери и отцу скорбную весть, Вестовой ни в коем случае не должен был смотреть им в глаза. Горе материнское способно невольно проклясть вестового, да и вестовому. В таком случае некуда деть свои глаза, да и просто некуда провалиться. Поэтому вестовому положено было обойти мать павшего воина и зайти ей за спину. Из-за спины он тихим голосом на ухо матери сообщал о гибели сына. Для того, чтобы ее поддержать, если у женщины подкосятся ноги, и она упадет от горя, он брал ее за плечи и говорил. Крепись, мать, твой сын пал смертью храбрых, пал смертью героя. А отцу скажи отдельно, что я рот не посрамил, и пред ворогом смертельным назад шагу не ступил. Отцу скажи отдельно. В следующем весть о смерти сына отдельно от всех получал отец. Только он имел право знать подробности смерти сына и имел право узнать, что да как произошло. И только он знал, что да как рассказать об этом всем родственникам. Отцу надлежало гордиться сыном, ведь он прославил род своей доблестью. Поэтому Вестовой рассказывал отцу о подвиге сына, даже если особого подвига не было этот куплет пелся в фа-мажоре, и поющие за столом мужчины на нем привставали и снимали шапки, у кого какая. Скажи братьям, скажи сестрам, я хороший у них брат, а крадимым семивёрстам журавлем вернусь назад. Скажи братьям, скажи сестрам, я хороший Окрадим а мы семи верстам, шуравелем вернусь назад. А Окрадим мы семи верстам, шуравелем вернусь назад. Близкие родственники тоже имели право услышать рассказ о гибели брата. Причем, что бы ни произошло на поле боя, род павшего должен с гордостью вспоминать о нем поверь я о том, что павший возвращается журавлями в родные места, бытует в русском народе издревле. Услышав крик журавлей, нужно было оставить все дела и проводить их взглядом, тем самым отдавая дань памяти погибшим защитникам рода. Отнеси платок кровавый милой любушке моей. Скажи ей, вояка бравый там женился на другой. Передай платок кровавый. В этом куплете речь идет о жене или о невесте. Жена ждала мужчину, ушедшего на войну, или невеста, могло быть по-разному. И это ожидание было священным. Женщина не могла выйти замуж за кого-то другого, пока муж или жених не вернулся. Даже его смерть не являлась уважительной причиной выйти замуж за другого. Единственный способ сделать жену или невесту свободной – вернуть ей данное ею слово. Взял невесту тихую скромную, легък шаг, в глазах огонь, А сватами у нас были шашка острая до да конь. Взял невесту, тиху, скромну, В этом куплете дано описание Варвары красы длинной косы. Она – устойчивый образ смерти в русской былине. Этот куплет тоже пелся немного торжественно в фа-мажоре. Жена или невеста, конечно, ждали возвращения мужа или жениха и старались не думать о том, что он может погибнуть, но если воин погибал, то… Так считалось, он улег рядом со смертью и отдал ей место жены. Сообщение мужа об этом делало оставленную женщину полностью свободной. Стану рано, выйду в поле, В небеса наш дон течет, Там без страха и без боли Солнце красное встает. Стану рано, выйду в поле.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 Солнце красное встает. Дон – устойчивое название для любых рек в русском языке. А жизнь человеческая – это река, и для павшего она уже ведет на небеса. Образ загробной жизни – это восходящее закатное солнце. Красное солнце – это закат на земле, но красное солнце – восход в потустороннем мире. Кручена, струна пропела над моею головой. Видно, смерть моя преспела, черный ворон, я, брат, твой. Кручена струна пропела, над моею головой, видно, смеет. Моя приспела, черный его я про твой вид на смерть. Моя приспела, черный его я про твой. Наконец. Жрец нарада подошел к умирающему воину. Его гусли над головой. Кручена струна звенит, поет совсем рядом, и Нарада обещает исполнить его последнюю волю. Все, его песня спета. Тех, кого можно спасти, вынесли. Последняя воля всех смертельно раненых собрана, и все отпеты. Крученные струны гуслей поют вместе с голосом священника жреца. Души все уйдут на небеса, а тела будут отданы птицам. После победы сюда вернутся выжившие и похоронят останки. Похоронят и споют им песню другую, песню заздравную, песню памяти. И бойтесь, господа недруги нашего черного ворона, бойтесь. я братой на смерть моя приспела черный его